рада вас видеть меня зовут алина сегодня у вас у нас видео как сделать аватарку новогоднюю аватарку сразу говорю я по моему ни у кого не видела если я не ошибаюсь эту идею и про прошлое видео что я стырила обложку у Ангел бани это была временная обложка и в принципе я ее потом переделала как вы сами уже увидели. И я ее отмечала в названии. Почему-то она мне говорила. Ну как мне... А, все, вспомнил. Она моей подруге говорила, что она меня не отмечала нигде. Вот. Ой, то есть наоборот. Короче, ладно, чтобы увидеть эти все аватарки, поставь лайк, подпишись на канал. Ну и мы... Так, первая аватарка будет где-то тут и... С этим способом можно поставить любого вообще кого вы хотите на аватарку Итак, для этого нам нужно встать сзади санты и вот так вот его сфотать и у вас получается вот такая вот аватарка и она у меня уже есть в профиле, она стоит уже как бы я вам где-то тут ее сделаю вот, и эта аватарка очень такая новогодняя, можно поставить и Санта Клауса, и Эльфа, кого вы только хотите. Поэтому движемся дальше. И так, следующая аватарка это подарочек. Для этого нам нужна вот эта вот елка и поза, Она тоже будет где-то тут. Итак, делаем вот так вот, чтобы у нас высветился вот так вот подарочек и фотоем. Вот, ставим вот сюда вот. И так, дальше нам понадобится локация Клуб Сандаун Зима. Называйте, как хотите. Заходим в этот шар. Вот, собственно, нажимаем на камеру. Можно даже... Вот, видите, и тут снег. Вот, типа вы тут на снегу ну конечно если подойти чуть поближе вот то можно даже выйти за рамки этого шара да вот вот так вот делаем только здесь снега бы что-то не до сейчас а его все равно не будет видно И это типа такой фильтр Тоже новогодняя так, Следующая аватарка Нам также понадобится Это же самая локация Клуб Сандаун Мы подходим к этой барной стойке а, Позу Тоже она здесь будет И делаем вот такую красивую Новогоднюю аватарочку так, Надеюсь вам это видео понравилось Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Надеюсь, я вам помогла. И встретимся совсем скоро. Всем пока-пока.